Ну, чей Крым? Ну, по моему мнению, ситуация с Крымом обстоит следующим образом. Согласно всех юридических и правовых документов, принятых всем нормальным, вменяемым, цивилизованным и развитым миром, Крым ⁇ это территория, это федеративная республика, это э, автономная, прошу прощения, это автономная республика в составе Украины. Это раз. Второе. Значит, э, никакой исконно русской земли на территории Крыма отродясь не было никогда и нет. Почему? Почему? Потому что на территории Крымского полуострова проживало и проживает на данный момент многострадальный коренной народ Крыма. Что между прочим было принято Верховной Радой Украины, закон про коренной народ Крыма. Это крымские татары которых русские оккупанты депортировали раньше, вселялись в их, в их дома и по сей день продолжают издеваться над этим многострадальным народом. Вот. Это крымские татары. И, соответственно, поскольку на, этой, на территории полуострова Крыма есть коренной народ, что принято Верховной Радой Украины, то э, данная земля соответственно, принадлежит крымско-татарскому народу. Вот такая вот ситуация.